Приветствую вас на канале компании Alterair. Меня зовут Денис, и сегодня мы поговорим про фанкойлы. Что такое фанкойл? Но ну, сначала надо, наверное, рассказать, где применяется и с чем работает непосредственно Фан-койл Фанкойл – это источник генерации холода, генерации тепла. Непосредственно в на наших помещениях, где мы их будем применять Фанкойл работает на холодной воде, либо на горячей воде То есть, если конкретно кондиционер в классическом виде на фреоновом контуре работает на фреоне, то есть на газе То есть фанкойл работает всегда реально на теплоносителе, это вода Это раз Фанкойлы, если мы правильно разбирать будем, применяются в большей степени в бытовом сегменте Сейчас оператор покажет Это на тепловых насосах Тепловой насос, вот допустим, в нашем офисе воздух-вода он а, генерирует у нас горячую воду для, для отопления непосредственно нашего офиса, он генерирует... Холодную воду, которая будет непосредственно через фан поддерживать температуру в летний нам период времени, комфортно для нас. И он генерирует непосредственно горячую воду, чтобы конкретно жильцы, которые поставили себе насос, могли принимать душ, ванну и понимать, получать горячую воду. Самые распространенные варианты фан которые применяются в бытовом использовании, это классический настенный фан Приблизительно внешний вид у него как и фреонового классического кондиционера, это канальные фан -койлы. Это напольные фонт это кассетные фонт и это подпотолочные фонт То есть кассетные и подпотолочные больше всегда распространяются, это, допустим, для применения там не жилья, а это, допустим, административного какого-то помещения, где их можно применить. В быту в большей части всегда применяются это настенные, канальные, напольные. И сейчас мы пройдем, покажем каждый из этих вариантов и расскажем применение и как их надо комбинировать непосредственно с системой отопления на базе теплового насоса. И с нашими теплыми полами Первый из вариантов, первое образец Это который мы говорим про настенный фан а, Настенный фан как и настенный Классический кондиционер, имеет Внешний вид некого корпуса Который имеет возможность Смонтироваться как классический Кондиционер, но у него подводка непосредственно от наружного блока, в нашем случае это тепло у насоса, осуществляется холодной либо горячей водой. То есть у классического кондиционера это подвод и производится реально фреоновым контуром, где движется там 410-й, 32-й фреон или 22-й старые какие-то фреоны, и он а, за счет тепломенника охлаждает либо нагревает помещение для фан Именно самое главное это подвод холодной или горячей воды. Внешний вид непосредственно фан это Olympia Splendid, это итальянский бренд, выглядит таким образом, что он может в двух вариантах монтажа быть. Он как может как монтироваться, как настенный. Это, грубо говоря, нам надо сейчас, если оператор подойдет, вот эта губа, которая в классическом кондиционере раздает холод или тепло, ну, вам просто надо его перевернуть, и он будет непосредственно как классический настенный кондиционер. Но, если мы хотим, если мы имеем низкий подоконник, вот, допустим, у нас низкий подоконник, и высота реально этого подоконника — это приблизительно 45-50 см. Мы можем этот фанкойл развернуть как настенный классический вариант, перевернуть, и он у нас станет напольным классическим фанкойлом с минимальной высотой установки. И, соответственно, у нас идет стеклопакет, идет подоконник, и это губа, реально этот распорядительный прибор, будет вдоль стеклопакета у нас подавать холод либо тепло. фан они могут оснащаться сразу с двухходовыми клапанами, или будут классически будут из двухходовых клапанов с применением ну, двухходового, двухходового клапана, реально другого производителя. Пульты управления, как пока от практика у настенных, они могут быть либо дистанционные, то есть это не означает, что у вас как классический пультик, который управляет полностью всеми режимами. Режим холода, режим а, солнышка, это тепла, режим вентиляции или осушения воздуха. Либо это может быть встроенный пульт управления, который будет у вас стоять непосредственно на стенке. Дальше мы будем говорить непосредственно по подбору по и какие реально недостатки имеет сам фан который можно при расчете, компания может избежать, и, соответственно, вы не попадете, скажем там, в неприятность по шумовым характеристикам или недостаточное количество холода или тепла в помещении. Пошли смотреть второй вариант, это напольные фан -койлы. Что мы тут видим? Напольный фан в виде, вот снова Olympia Splendid, это итальянский бренд, он а, внешний вид имеет как классический, практически радиатор, который мешаем на стенку но у классического радиатора нету суще... ну, он физически не может принимать себя источник холода, как в виде холодной воды, которая делает тепловой насос, потому что у него нету дренажной системы. И у, у классического радиатора нету двигателя. У фанкойла это есть двигатель, у него есть лоток, который принимает конденсат, который у нас происходит на фанкойле. И в этой, вот в этом варианте здесь еще есть змеевик, который излучает именно непосредственно тепло или холод. То есть, это фан который вешается непосредственно, если мы имеем подоконник больше 80 сантиметров, он монтируется вдоль подоконника, и как предыдущая версия, о которой мы говорили про наполь, про маленький про настенный фан-койл, э -э, это в варианте уже больше производительности по холоду и по теплу, который мы можем монтировать непосредственно каком в каком-то нашей комнате. То есть, фан также сам оснащается либо встраиваемым, вот здесь можно посмотреть встраемым циферблатом, который горит, но сейчас просто не подключен, которым фиксируется температура помещения, скорости, разные режимы, температурные режимы. Либо мы можем выносной пульт поставить непосредственно где-то возле включателя света, грубо говоря, где-то в, в отдалении можем управлять непосредственно фан Фанкойл также сам может быть в комплектации с комплектацией с двухсходовым клапаном либо без двухходового клапана. Монтируется он в двух вариантах, либо как предыдущая модель, которая настенная, которая комбинирована настенная и напольная, она может монтироваться как на стенку, соответственно у нас будет между полом и фанкойлом непосредственно зазор, где забирается теплый воздух, либо горячий, и уже вы мы через распределительную ламель вы, вы, вы, вы преподаем холодный или горячий воздух, либо он может стоять непосредственно на ножках, мы это даже посмотрим у других моделях, которые сейчас у нас монтированы в офисе. Это одна из моих любимых моделей, это компания Daikin Япония. Модель, которая, к сожалению, уже в 2022 году не возят в Украину По причине непонятной конкретно Украине Модель очень классная Она выглядит очень дизайнерски классно Очень низкие шумовые характеристики Вы тут видите реально, как они, допустим, смонтированы на ножках То есть это, мы говорили в предыду, предыдущей модели в Олимпии Что он может монтироваться на стенку или он может монтироваться на ножках Модель очень компактная, <coughs> очень тихая и тут даже вот видно реально, там ламель была, которая открывается-закрывается, меняет на пролит воздуха. А здесь ламели просто стабильные стоят, в котором тоже внедрен пульт управления. И соответственно эта модель у меня в кабинете работает в виде режима холода и в режиме тепла. То есть модель не имеет излучательной панели, как, допустим, в Olympia Splendid, но он имеет хорошую производительность непосредственно по холоду и по теплу. Сейчас мы перейдем плавно к канальным фан -койлам. Мы покажем и расскажем, как они монтируются, где они конкретно применяются, каким образом они это делают монтаж, и с какими элементами системы системе вентиляции, вентиляции даже могут присутствовать. Еще один из самых распространенных фан-койлов, которые применяются в бытовом использовании, это канальный фан-койл. Это тоже компания Olympias Planet, который у нас смонтирован в офисе. Fancoil смонтирован, как пока от практика всегда в технических помещениях. Это отдельно закрытое помещение, это гардероб, это ванная комната, в котором подводится, если вы видите, непосредственно дренажная система, откуда вот лоток вот эта серая часть не избирается по дренажной системе, он уходит непосредственно в канализацию. Его вот две трубы, которые утеплены каучиком обязательно. И это подвод. Холодной либо горячей воды непосредственно к самому фан -койла. А дальше уже двигатель, который стоит непосредственно в фан -койле транспортирует этот холод либо тепло непосредственно по помещению. Тут да-да отметить такой фактор, что фан-койлы, которые часто делают ошибки, и почему говорят, что фан не работают и не охлаждают нормальное помещение, это неграмотный подбор сечения трубопроводов, вот этих трубопроводов, по которым транспортируется горячая либо холодная вода. Как пока это практика, этому не уделяют никому, люди не уделяют внимания, и трубопровод маленького сечения, то есть он транспортирует маленькое количество энергии, которая нужно для фанкой для генерации. То есть, соответственно, очень надо внимательно уделять внимание вот этому диаметру трубопроводу. И мы дальше можем показать, вот мы сейчас будем смещаться. А, вот там машина у нас стоит, и непосредственно у нас уже в помещении мы видим по воздуховоду, вот с правой стороны оператор покажет, у нас есть воздуховод, по которому вот подключаются уже воздуховоды со своими дроселями, чтобы равномерно в диффузоре было распределение холодной массы вот в этом диффузоре и мы вот имеем в этом диффузоре холод который или тепло который будет подавать фан-койл этот диффузор может объединяться с еще системой вентиляции. То есть, если вы видите с этой стороны, это подвод красных воздуховодов, и вот в этой секции подается чистый воздух. А все, что дальше вот пошло вот от этого воздуховода, и вот смещаем, смещаем сюда, вот до этой части, это секция холода. То есть, визуально это одна единая целая, воздух э, ну, скажем так, воздух, воздухораспределитель компании Trox, которая распределяет и холод, и тепло. То есть, соответственно, фан-койл, который у нас стоит в техническом помещении, грубо говоря, охлаждает вот эту одну только комнату. Мы поговорили про самых три основных фан которые применяются в бытовом использовании. Такие фан как кассетные или подпотолочные, которые применяются в промышленности, к сожалению, наша компания не проектирует, поскольку мы э, очень любим именно бытовой сегмент и применение бытового в сегменте только вот таких трех моделей. Э, сейчас бы хотелось бы поговорить вообще, каким образом и как должны фан взаимодействовать с тепловым насосом и с, непосредственно с нашими конструктивными зданиями, как это процессы происходят, охлаждение или нагрева. То есть все помнят с нашего предыдущих видео, когда я рассказывал про тепловый насос, что тепловый насос это низкотемпературный режим. Низкотемпературный режим это рассматривая по зиме, это максимальная подача температуры, максимум это 45 градусов. То есть, когда мы подбираем фан э, для зимнего периода времени для нагрева, мы должны понимать два фактора. Что фан не имеет практически права зимой работать на 100% мощности, потому что у нас тепловой насос генерирует тепло через теплые полы, то есть в 80% случаев зимнего периода времени у нас генерация тепла происходит за счет только теплых полов. Из предыдущего видео, которое я снимал, я рассказывал, что такое инерция теплого пола. То есть мы можем не ставить фан и просто сдавать тепловым насосом и нагревать помещение с помощью теплого пола, но у нас теплый пол в каких-то определенных критериях температуры за бортом будет поверхность выше 26 градусов, что будет дискомфортно для человека. Следствие для чего мы говорим, что если тепловой насос у нас генерирует холод, нам надо всегда подбирать какой-то прибор, который будет генерировать нам реально холод. Генерация холода с помощью потолка либо холодных стен, <coughs> это называется пассивное охлаждение, которое при температурах выше 28 градусов за бортом, к сожалению, не даст комфортной температуре внутри помещений. Поэтому и придуман был конкретно этот фан о котором мы говорили ранее. То есть, у нас основа теплого пола это константа генерации тепла. И когда в какую-то определенную секунду времени, когда за бортом у нас температура падает и нам не хватает тепла, у нас на контроллере фанкойла задана температура поддержания, допустим, 22 градуса. Если теплый пол у нас стабильно держит 26 градусов по поверхности и не может нагреть до 22 градусов, у нас контроллер видит, что у нас температура, там, допустим, 20 или 21, и он подогревает только на разницу. То есть фан выполняет миссию непосредственно сглаживания той называемой энергии или инерции конкретно наших теплых полов, которые присутствуют в доме. Один из недостатков, который часто слышно ну, в обществе инженеров или, допустим, люди, которые уже имели опыт с фан то, что это все шумно. Да, если неправильно подойти к вопросу подбора самого фан и неправильно подойти с точки зрения, какие температуры мы подаем на этот фан и какие мы хотим децибелы от этого добиться, мы можем два варианта, допустим, сделать. Мы можем подобрать фан Маленькой площади, грубо говоря, но он будет работать в максимальных оборотах и выдавать нам, допустим, 2 киловатта тепла. Но это будет максимальная скорость. А мы можем увеличить теплообменник, допустим, в какое-то процентное соотношение, и сказать, что нам важно, чтобы ты работал где-то первая-вторая скорость. То есть это децибелы, которые нас устраивают в спальной комнате. Поэтому фан должны подбираться в первую очередь по децибелам, чтобы зона комфорта человека в комнате была на первом месте. А потом мы уже будем рассматривать стоимость самого фан-койла, чтобы конкретно человек э, получал комфорт и при этом получал комфорт в виде температуры и, и на определенной шумовых характеристик. Это очень важно отметить непосредственно в подборе фан или, допустим, когда вы делаете систему отопления с помощью теплового насоса и фан -койла. Такой же самый процесс у нас возникает, когда у нас то есть тепловый насос переводится в режим холода, когда у нас подача... По параметрам теплового насоса, он может минимальную температуру подавать рассола, то есть воды холодной, 7 градусов. То есть все инженера знают то, что Дойти до такого температурного графика тепловым насосом, когда у вас за бортом может расчетно быть 35 градусов, очень тяжело, поэтому фан очень важно правильно подбирать в режим холода, это параметры 9 подачи, 14 обратка, и снова смотреть по децибелам, вследствие чего реально фан у нас становится большой по площади, но зато он тихо работает и эффективно. То есть эти два фактора обязательно, как зима и лето, надо прису... ну, учитывать при подборе оборудования или когда вам кто-то предлагает решение и безграмотно относится к точке зрения подбора оборудования. А вы должны это будете знать. Часто задают вопрос, "Но ну, я не хочу иметь непосредственно такой огромный элемент в своем интерьере и хочу как-то это скрыть, как-то это сгладить, чтобы мой глаз это не видел. Вот сейчас мы с оператором зайдем в кабинет и попытаюсь объяснить, процесс, который, к сожалению, надо понимать физически и подходить к этому вопросу педантично. Побежали, посмотрим. Классический наш фан-койл в виде радиатора, это напольного типа. И представим на секундочку, что существует здесь подоконник, да. То есть, если у нас подоконник есть вот на этом уровне, у нас есть стекло, которое относительно холодное. То есть, этот фанкойл зимой обогревает, отсекает тепло, холодопоступление от стеклопакета, а зимой теплопоступление от стеклопакета. Большинство людей, допустим, это не нравится. Говорят, хотят, хочу избавиться, чтобы вот такой большой элемент не присутствовал у меня в интерьере. Что в этом случае можно делать? Первый момент, если мы помним, что у нас всегда константа, это теплых полов. Если у нас не будет отсекательного элемента возле окна в виде, радиа... ну, в виде фан фанкойла, который отсекает холод и тепло, нам надо решать, либо внутрипольный конвектор ставить, который заменяет нам только источник холода. Ой, источник тепла. Прошу прощения. И соответственно, нам на, зи... на лето надо что-то добавить, чтобы конкретно реально у нас комната охлаждалась. Если нам этот элемент не нравится, мы можем применить из трех элементов, это был настенный, напольный, либо канальный. Это настенный и либо канальный. То есть настенный кондиционер сам по себе тоже громоздкий, и он маленькое количество дает энергии. Канальная система кондиционирования фан-койлами, она дорогостоящая за счет разводки воздуховодов, диффузоров, проектирования, внедрения в, это, в интерьеры. То есть, следственно, чего идет вывод, то есть, модель, которая имеет свойства и холода, и, тепля, и тепла, и в виде, грубо говоря, радиатора, желательно применять, потому что это доступная ценовая политика, и это относительно красивая интерьерная вещь. Если человеку принципиально не хочется такого видеть элемента, либо он переходит на настенный кондиционер классический и возле внутрепольной ставит конвектор, который отсекает только зимой холодопоступление, а настенный классический фан будет у него работать в режиме, допустим, только холода на летний период времени. Либо идет он по дорогому решению и применяет систему канального фан -койла. Тут надо обратить внимание на самый главный момент. То есть, поскольку если мы применяем тепловой насос и ключевую фразу или фан в нашем жилье, Конструктивы здания, как пока от практика, у нас ну, скажем так, максимально энергоэффективны То есть классно сделаны стены, реально классно подобраны стеклопакеты, утеплена кровля То есть у нас минимальный теплопотер или, или теплопоступление в летний период времени И если сделать грамотный теплотехнический расчет ну, Режим работы самого фан с зимой до нагрева непосредственно комфорт, до комфортной температуры в помещении это занимает всего лишь 10-15% времени, то есть он практически не работает. Но когда мы переключаемся в режим лета и фанкойл у нас выполняет миссию непосредственно источника холода, режим работы, его как пока практика начинается там июнь и заканчивается по сентябрь, и он работает в этом промежутке времени ну, на 70% мощности, от 50% до 70% мощности. И тут возникает вопрос. Большинство людей на сегодняшний день хотят сэкономить, но чтобы эта экономия была грамотной и правильной. То есть на сегодняшний день мы принимаем за константу, что когда мы проектируем тепловые насосы, у нас теплый пол ⁇ это основа стопроцентная всегда. Из спальнях, и по всему дому. И если человек все-таки не ставит такой фанкоил, потому что ему что-то мешает визуально, мы применяем, не применяем внутрипольный конвектор, потому что это тоже относительно затраченные деньги мы применяем а, только настенные фан-пойлы, но человек понимает что когда у него за бортом температура минус 10, минус 12 и ниже, то есть ощущение от окна, такое ощущение, что вроде бы холодом дует, если не будет осекательных приборов непосредственно внутри помещения, но таких температурных режимов как минус 10, минус 15 на сегодняшний день это 10% процентов нашей жизни то есть средняя температура у нас плюс 6 градусов то есть и у человека получается, что везде теплый пол внутрипольного конвектора нету и если даже он хочет вот эту сгладить инерцию теплого пола чтобы не поднимать температуру он просто подключает настенный фонку и он выполняет миссию до догрева непосредственно воздуха пошел уже при минус 10 минус 15 градусов как пока тепловые насосы воздух вода они подключают уже электровставку которая подогревает температуру там до 50 градусов и соответственно фан на стенного класса может догреть нам помещение и создать нам комфортное пребывание помещений и убрать инерцию или непосредственно теплополу давайте подведем итоги насчет тепловых насосов и в комбинации с нашими любимыми фанкоилами первый момент что то надо обращать внимание на правильный подбор самого теплоносителя и типа размера самого фан чтобы он работал, в первую очередь, на минимальных оборотах. То есть на минимальных оборотах, соответственно, это равно минимальной шумовой характеристики. Второй момент. фан бывает, как мы помним, трех типов, которые применяются в жилье. Это классический настенный, напольный или канальный. Любой вариант имеет право на существование в вашем жилье. Только главное правильно подобрать и правильно подобрать, интегрировать это в вашу систему и в интерьеры. Третий момент. Вам надо всегда обращаться специализированные профессиональные компании которые грамотно это впишут в ваши интерьеры и все подадут это технически грамотно расчетные таблицы по подбору фанкойла по подбору самих тепловых насосов и по подбору в проекте трубопроводов под нашу систему фанкойлов то есть по которым идет горячая вода либо холодная в летний период времени вследствие чего вы получите шикарную систему которая будет работать на фанкойла ой на тепловом насосе и на фанкойлах Поэтому обращайтесь в компанию LтерR всегда рады будем помочь под подборе фанкойлов, подборе тепловых насосов, системы отопления, системы охлаждения для вашего дома для вашего жилья. Пока!